строим дом особенности работы с свп то есть допустим здесь у нас полтора миллиметра шов и здесь тоже он должен быть полтора миллиметра и мы торцевые замки по короткой стороне все будем сейчас спиливать она у нас идеально получилась само по себе если вода теплая то и бокситка снимается вот так вот просто и быстро Укол у нас примерно 1,1 градус. На часах примерно 11 вечера. И мы решили уложить плитку. Предварительно мы сделали гидроизоляцию, и всю плитку разложили и подрезали. И теперь самое интересное, укладывать будем на эпоксидную затирку, но она же является и клеем. Если сложная какая-то поверхность, то данную затирку, эта эбоксидная затирка от CZ, белого цвета, можно использовать как клей. Что мы и будем делать? Мы решили делать два типа покрытия душевой, то есть две стены у нас будут из крупноформатного керамогранита 600 на 1200 и 100 мм на 100 мм травертин на полу и на вот этой стенке первым делом после того когда мы все подрезали проверили уложили все вместе с крестиками сразу чтобы мы точно понимали что он все подходит теперь мы все точно также переложим сюда и будем брать рядами начинаем от крайнего ряда потому что мы будем отсюда переходить то есть и закончим первым и пойдем, пойдем, пойдем. То есть э, перекладываем плитку в обратной последовательности тому, как мы будем ложить. То есть если нам нужно ложить слева направо, то вначале с левой стороны начинаем. вместе справа налево, то с правой стороны налево. Итак, э, с учетом того, что мы будем использовать сразу всю банку, мы не будем ничего взвешивать, а просто затворим. Обязательно должно стоять ведро с водой, с теплой. Вот оно стоит. Чтоб сразу, если что, убирать. Затворяю всю сразу, это жестко. Если вода теплая, то эпоксидка снимается вот так вот просто и быстро. Купил такие одноразовые, короче, истории. Прям горячая вода, горячая вода, это не прям бокситка она очень хорошо оттирает сразу. То есть мы их уложили примерно минут за 20-25, соответственно у нас есть теперь примерно 30 минут, чтобы это все еще раз пройти и хорошенечко выровнять. Теперь не спеша мы берем уровни для гипсокартона, которых у нас два штуки. Это самые длинные в нашем арсенале. И спокойненько выдаем плоскость, понимаем где у нас есть такие места, которые немножко выше. Она у нас идеально получилась само по себе то есть плоскость у нас трогать не нужно нигде все водичка у нас хорошо будет уходить В ту сторону делаем с уклоном у нас автоматически получилось чтобы у нас был уклон на той стороне смотря сверху мы очень хорошо видим где что нам нужно поправить Что мы делаем? Мы у нашего, нашей инженерной доски, она как ламинат у нас стыковывает с двух сторон, два замка у меня. И когда мы будем сейчас монтировать на стену его, это будет неудобно. То есть нам надо вначале собрать одну полосу, а потом заш ⁇ ее полностью. Чтобы этого не делать, на стене нам в принципе не нужно, потому что мы будем приклеивать Приклеивать и прибивать наш пиличник, и нам не нужно, чтобы она между собой там как-то соединялась сильно прям И мы торцевые замки по короткой стороне все будем сейчас спиливать, по они у нас просто подстарались друг к другу Нам повезло, у нас еще нету фасок никаких То есть у нас обычная доска, какой там завалов никаких нет фасок И мы можем даже в середине, допустим, пилить и стыковать друг с дружком, друг с дружкой Волминательно, то и все, никаких проблем Section 3. Let's go for the picture. Hey, Сегодня мы будем работать с крупным форматом средним форматом скажем так по современным меркам это 600 на 1200 и для того чтобы его резать мы будем использовать наш мандалит на мой взгляд это лучше будет пересмотреть поехали поскольку у нас есть угломер и мы будем использовать монталит для резки. Доберем, вымеряем угол. Он у нас получается 89 градусов. Или 91 в другую сторону. И теперь мы берем, просто выставляем 91 градус на монталите. Здесь нет такой шкалы, прям 91. Поэтому мы использовали наш же угольник и поставили. Потому что здесь шкала там такая 15, 30, 45. А да, все остальное нужно. И мы уже точно знаем уклон. Но это еще не все. Для того чтобы мы попали в нужную нам разметку, мы делаем следующее. Мы просто отмеряем 500 миллиметров до шва, четко там, выставляем сюда на 500 нашу плитку. Мы днем полностью заготовили всю плитку, то есть вот две стенки. Полностью все расчертили, распилили, сделали всю зарезку. И теперь сразу все укладываем. Но вначале уложили рисунок, потом одну и вторую стену полностью распилили. Особенности работы с СВП это все-таки контактный слой для плитки. То есть если вы работаете с СВП, мы будем работать с системой выравнивания плитки, то однозначно сделайте контактный слой на поверхность просто возьмите, не обязательно мазать гребенкой, а просто размажьте. Клей только одинаково, равномерно, но не более 15 минут проходило между тем, как вы намазите гребенкой, нанесете контактный слой и приклеите. И еще, еще один лайфхак. Я, когда работаю с плиткой, я редко это делаю, но когда делаю, я не люблю работать в перчатках, потому что когда ты работаешь в перчатках, все равно неизбежно попадает клей, гораздо проще, чтобы ведро было мыльное, теплое в идеале, ну не в идеале, а обязательно теплое ведро было, и со всех сторон плитка должна быть вытерта до того, как приложено. То есть, если где-то у нас торчит клей его сразу убираете и вытираете всегда всегда ну, чистая работа с плиткой это залог качественной работы внизу и вообще в углах обязательно нужно оставлять хотя бы 2 миллиметра зазор чтобы потом заполнить их силиконом но об этом чуть позже ставить штуки 45 Очень важная такая история. Я стараюсь сделать внутренний угол следующим образом. То есть, допустим, здесь у нас заводская часть плитки. Внутренний угол то есть, одно примыкание с другой. То есть, здесь получается заводская, здесь сюда приходим. Здесь резанный тор торец, здесь заводской. И к двери уже, естественно, наличником закроется заводской. И внутренняя часть внутренняя часть уголочка в идеале по толщине. Об этом иногда не задумываются, особенно новички. Она должна быть, то есть, допустим, здесь у нас 1,5 мм шов, и здесь тоже он должен быть 1,5 мм. И тогда получается вот такое красивое внутреннее примыкание. Так, мы сделали встроенную раковину, сделал я отверстие. Как вы можете видеть, она под столешницей снизу, то есть закреплена. Проверил то, что все нормально, все сейчас снимем, будем дальше должно делать. Для углового соединения я использовал такие специальные крепежи для столешницы. Они используются, когда там еврозапил делают. У нас будет клей, соответственно, у нас не будет шкантов, потому что их не спозитонируешь, и в принципе они здесь не стянутся так. Большие ваймы ставить смысла нету. есть... Специальная штука такая, на нее мы и соединены. Сейчас сделаем контрольный примерочный вариант соединения. Посмотрим, как у нас стыки перепады, посмотрим, может где-то надо что-то пошлифовать. Затем. Единственное, что нам сейчас нужно добиться, это, чтобы не было с лицевой стороны никаких щелей, то есть чтобы примыкание было плотное. Фуганку у нас нету, все подшлифовываем, все подпиливаем, чтобы было ровно. Очень просто она соединяется, просто крутим две гайки, и она поджимается. Можно вот увидеть даже, я кручу, она вот поджимается. В принципе, она уже жесткая. Можно было бы даже не склеивать, но, конечно, склеить лучше, чтобы туда ничего не попадало, ни вода, ничего не впитывалась. Обязательно нужно сделать. Вот, с этой стороны у нас небольшая щель. Сейчас будем ее устранять методом шлифования торцевой части. Замешиваю в клей, чуть-чуть тубок, -чуть чтобы все щелки нам забило, мы потом их зашлифовали. Можно видеть, когда я зажимаю, клей удавливается. Сейчас производим контрольное шлифование и начинаем покрывать маслом все это. Включаем режим турбо, то есть у этой шлифмашинки есть два режима: турбо и обычный. То есть обычно он, эксцентрик меньше работает, а турбо он больше, он прям вырывает, на самом деле ее прям даже удержать трудно. Допустим, вот когда торец шлифуешь, на турбо невозможно, он будет прыгать, скакать, потому что эксцентрик очень мощно ходит. Вот, она а обычный нормальный, то есть вот он просто ходит, я переключаю, он начинает крутиться. С эксцентриком. Погнали. Самое главное нам хорошо обработать вот этот торец, где будет раковина. Потому что у нас подклеивается снизу, и эти торцы, они открыты, они будут очень сильно питать воду. Так, покрывать мы будем масло воск масло с твердым воском. Почему масло с воском, а не просто масло? Масло оно просто пропитывает глубоко, но не дает никакую пленку. Нам нужна пленка, то есть это или лак, или воск. Лак с маслом не используют, ну используют, но такое если занять. Хорошо перемешиваем, потому что весь осадок, который там остался, он нужен. Перемешать. Это как раз воск, который нам нужен. А, можно на самом деле просто не выкупать дорогое. Взять это минеральное масло, оно прозрачное такое, чтобы дорогое не выкупать. И с пчелиным воском 1 к 4, то есть одна часть воска, 4 части масла. Растопить на водяной бане и обработать. Так, у нас бесцветное, глубоко матовая. Химия присутствует. Она здесь нужна для того, чтобы этот воск, который есть в составе, она его растворяет. Он как растворитель идет для воска. Обрабатывать нужно со всех сторон, два раза минимум. То есть, если с лицевой там можно три раза, а с нелицевой 2, но все равно нужно вырабатывать там минимум 2 раза. Масло оно вообще неприхотливое, ребенок сможет нанести. Так, сейчас все торцы обязательно тоже промажем. Хорошо, прям. Прям хорошо торцы помажем, потому что торцы больше всего будут впитывать вот этим Когда он высохнет, он будет менее насыщенным. Сейчас, потому что он намоченный, масле весь. Он сейчас такой насыщенный, прям очень. А высохнет будет немножко посветлее такой. Прошло минуты три, она такая прям видно, что она впиталась, она такая бархатистая, стала такая приятная очень на ощупь. И вот в этот момент мы берем тряпку, которую покрывали, и располировываем, растираем ее. То есть, можно сказать, просто стираем лишнее. строим дом. Вклеиваем раковину, у нас высохло, второй слой мы покрыли, между слоями обработали. Вот есть такая губочка специальная, она абразивная, и слегка вот так просто мы сбили, и она становится очень гладкой. второй слой нанесли, и после второго слоя тоже губкой сбили, это все, все. у нас гладкая столешница получилась. Сейчас вклеиваем раковину, сделаем отверстие под кран и будем устанавливать. Клеем мы на силикон от Титан. Я травмировался, поэтому мне Серега помогает, сегодня. Нет. Мне этот палец. Этот заусенец вырвал. <звы> Фиксируем снизу такими палочками с пазами, чтобы раковина держалась.